Женские половые органы подразделяют на наружные половые органы и на внутренние половые органы. К наружным половым органам относят Лобок, синонимы лобковая область, надлобковая область. Большие половые губы, малые половые губы, клитор, преддверия влагалища, Большие железы преддверия влагалища. Синонимы бортолиновые железы, большие вестибулярные железы, малые железы предверия влагалища, синонимы железы скина, малые вестибулярные железы, парауретральные железы, уточка, женская пристательная железа, детственная плева, промежность. К внутренним половым органам относят влагалище, матки и придатки матки, яичники и маточные трубы. Наружные половые окна. Лобок Область, находящаяся в самом нижнем отделе передней пешной стенки. Лобок ограничен сверху линией волосинения, у женщины расположена горизонтально, то есть линии, соединяющие верхние и передние воздушные ости. Снизу, верхним краем лобкового симфиза, По бокам, паховыми складками, то есть латеральными краями прямых мышц живота. Большие половые губы образованы двумя кожными складками, которые ограничивают сбоку половую щель и содержат богатую жиром соединительную ткань с финозным сплетениями. внутри. Соединяясь в область лобка, они образуют переднюю спальню. В области промежности сходятся в заднюю спальню. Кожа больших половых губ содержит потовые и сальные железы. Хорошо развитая подкожная клетчатка способствует смыканию половых губ. Малые половые губы находятся кнутри от больших половых губ и представляют собой складки кожи, состоящие из соединительной ткани, гладкомышечных и нервных палочек, а развитой венозной сети, а во влажнее потовые железы в этой области отсутствуют. Благодаря богатой иннервации и количеству стальных желез, вырабатывающих увлажняющий секрет, малые половые губы участвует в обеспечении сексуальных функций. Клитер покрыт нежной кожей, содержащей большое количество сальных желез, и построению подобен мышцам полового члена. Его основная функция – это реализация сексуального возбуждения. При этом находящиеся под кожей клещей тела заполняются кровью, способствуя эрекции клитера. Аналогичную роль выполняет расположенные его боковых отделах луковицы зверевого гальчика, которые, проходя под основанием половых губ, Соединяются друг с другом с обеих сторон и подковообразно охватывают влагалище, образуя при половом аптеке манжетку. Предверие влагалища ограничено сверху клитором, сзади и снизу с задней спайкой больших половых губ, с боков малыми половыми губами. Пояс преддверия открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала, которое отстоит приблизительно на 2 см сзади от клитера, а также выводные протоки парауретральных желез. И больших желез преддверия. Дно преддверия образует действенная плева или ее отстатки, окружающие вход во влагалище. Большие железы преддверия находятся в толще задней трети больших половых губ по одной из каждой стороны. Они представляют собой сложные трубчатые железы размером 0,8 см, выделяющие жидкий секрет, увлажняющие преддверие влагалище, особенно при половом возбуждении выводные протоки желез открываются вместе с слияния малых половых губ с большими, бороздей от детственной плевы. Малые железы расположены на передней стенке влагалища, вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала. Они расположены по всему губчатому телу мочеиспускательного канала женщины и гоморрогично мужской пристательной железе. Поэтому иногда их называют женской пристательной железой. Железа открывается в мочеиспускательный канал и возле наружного отверстия его. Действенная плева – соединенотканная пластинка, которая образует границу между наружными и внутренними половыми органами. Как правило, она имеет одно или несколько отверстий, через которые наружу выделяется секрет внутренних половых органов и нейтральная кровь. При первом половом контакте действенная плева обычно разрывается. Акт вот ее разрыва называется декларацией. После родов она практически не сохраняется. Существует понятие травматической декларации, когда разрушение плевы. Не связан с половым актом, а произошло в результате какой-либо травмы или следствий нагрузок. Действенная плева по расположению отверстия может быть, например, круговой, решетчатой, перегородчатой. Для чего нужна действенная плева? Эта тонкая пленка выступает определенной защитой от внешних бактерий. И, как показывает статистика и лабораторные исследования, после ее разрыва показатели микрофлоры влагальщик кардинально изменяется. В разы увеличивается численность патогенных микробов. Промежность. Внутренние половые органы. Влагалище. Представляет собой мышечно-фиброзную трубку длиной около 10 см. Верхний отдел влагалища соединяется шейкой матки, базуя 4 свода. Передний, два боковых и самый глубокий задний. Передняя стенка влагалища верхней части прилежит к одному мочевого пузыря, нижняя часть соприкасается с мочеиспускательным каналом. Задняя стенка влагалища и верхней части покрыта брюшиной и граничит с прямокишечно-маточным пространством. Далее она прилежит к прямой кишке, постепенно отходя от нее в области промежности. Церекальный канал открывается по оси матки внутренним зевом, влагалище наружным зевом. У нерожавшей женщины он имеет точечную форму урожавшей форму поперечной щели. Матка – лакомышечный полый орган, который обеспечит в женском организме менструальную и диетародную функции. По форме напоминает грушу, вставленную впереди заднем направлении. Вес детственной матки, достигшей полного развития, составляет около 50 грамм. Длина – 7-8 сантиметров. Наибольшая ширина у дна – 5 сантиметров. Стенки имеют толщину 1-2 см. Матка располагается по оси таза между мочевым пузырем и прямой кишкой. Анатомически матку подразделяет на дно, тело и шейку. Маточная или фалопиевая труба представляет собой парный проток, который отходит от дна матки в область ее углов и идет по направлению к боковым стенкам таза, располагаясь в складках брюшины. Длина трубы в среднем рана 10-12 см. В трубе различают следующие отделы. Маточную часть, часть канала, в стенки матки, перешеек, ближайший к матке равномерно суженный отдел, диаметром около 2-3 см, ампулу, следующий за перешейком к наружу отдел, постепенно увеличивающий в диаметре и составляющий около половины протяжения трубы и как непосредственное продолжение ампулу, воронку. Яичники представляют собой парный плоски органа овальной формы. Яичники у полозрела женщины имеют длину 5,5 см, ширину 1,5 см, толщину 1 см.